А, это вот она. Да, да. на заседании избирательной комиссии на повестке дня три вопроса. О формировании участковых избирательных комиссий номер 901-957. Второй вопрос о назначении председателей данных комиссий. И третий вопрос о зачислении в резерв э, и тех, кто не попал в основной состав. Кто за данную повестку, кто за? Спасибо. Значит, слово предоставляется председателю рабочей группы. По объему документов продаю комиссии. Можно сидя? Да. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, за период с 29 марта по 27 апреля в территориальную комиссию поступили заявления. 963 заявления. Предложений о включении в состав участковых избирательных комиссий. От собрания избирателей по месту работы, по месту жительства и по месту учебы поступило 315 заявлений. От политических партий поступило 707 заявлений. В том числе Красногвардейское местное районное отделение Санкт-Петербурга политической партии, Коммунистическая партия Российской Федерации представили 50 заявлений. Красновардейское местное районное отделение Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской. Политической партии Единая Россия представили 58 заявлений. Местное отделение Всероссийской политической партии Единая Россия муниципального образования Муниципальный округа Малый Охта 50 заявлений. Местное отделение Всероссийской политической партии Единой России муниципального образования полицию поступило 59 заявлений. Всего, значит, от партии Единая Россия поступило 167 заявлений. Из них 56 заявлений в основной состав и 111 в резерв составов участковых ибирательных комиссий. Региональное отделение Политической партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ в городе Санкт-Петербурге представило 57 заявлений. Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР 55 заявлений. Региональное отделение Санкт-Петербургской всероссийской политической партии ⁇ Партии роста 31 заявление из них. 26 в основной состав и 5 в резерв составов участковых избирательных комиссий. И политическая партия российская, объединенная демократическая партия «Яблоко» представила 34 заявления. В том числе поступили заявления от регионального отделения в городе Санкт-Петербург политической партии «Гражданская платформа» 46 заявлений, от политической партии российской экологической партии, Зеленая 26 заявлений – Всероссийская политическая партия «Родина» представила 42 заявления. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз труда» в Санкт-Петербурге 42 заявления. Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Санкт-Петербурге 32 заявления. Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия за женщин России» 52 заявления из Санкт-Петербургской региональной отделения политической партии Петербурга России 12 заявлений. Значит, все заявления были рассмотрены. И для того, чтобы мы с вами сегодня не теряли время на то, чтобы мы дочитывали как персональный состав комиссии. перед началом заседания мы вам дали возможность находиться в проекте Но для начала значит, такой вопрос. Мы предлагаем по количественному составу 12 человек в каждой участковой избирательной комиссии. Предлагаю как бы вот это вот решение закрепить, чтобы потом уже к нему на голосование не возвращаться. Кто за то, чтобы определить количественный состав каждой участковой избирательной комиссии в количестве 12 человек? Кто за? Так, уважаемые коллеги, переходим к голосованию. Значит, как уже э, секретарь комиссии сказал о том, что у вас перед глазами есть персональный состав данной комиссии, э, предлагаю следующий алгоритм нашей работы. То есть утверждает <qué> участковая комиссия номер один, кто за данной комиссией. Есть ли возражения, да или нет, и потом голосуем. Нет возражений? Нет. <слыш> возражений нет. Возражений нет. Ну, 901, да, да. естественно. Да. Тогда предлагаю, рассмотрев предложение по кандидатурам для назначения состава участковой комиссии э, в соответствии с статьями 20, 22, 27 федерального закона, методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий муниципальных образований окружных участковых, утвержденных постановлением ЦИК, статьей 3 закона Санкт-Петербурга, предлагаю Сформировать участковую избирательную комиссию номер 901 состава 2018-2023 года, назначив ее состав членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, лиц согласно приложению. Количество 12 человек, как мы уже говорили. Кто за данное решение, кто за? Спасибо. Даротович, ну, можно? Да. И мы будем вот так по каждой комиссии читать на основании чего вот это основание, естественно, рассмотрев и так далее, оно не меняется, ну, да? Хорошо. То есть может быть нам как-то попросить нашу хорошо. работу? Хорошо. Да? да. Вот. О формировании участковой избирательной комиссии номер 902 предлагаю сформировать участковую избирательную комиссию номер 902 с состава 1823, назначив и состав членами участковой избирательной комиссии, согласно приложению. Кто за данное решение, кто за? Спасибо. Формирование участковой избирательной комиссии, номер 903. Формировать участковую избирательную комиссию, номер 903, состава 2018-2023 года, назначив Состав членов участковой избирательной комиссии права решающего голоса лиц согласно приложениям. Кто за данное решение, кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию номер 904 со сроком полномочий 2018 2023 года, назначив ее состав членов участковой комиссии право решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать Честную избирательную комиссию избирательного участка номер 905 2018-2023 года, назначив ее состав членами Честной комиссии с правом решающих голосов лиц, согласно приложению. Кто за? Спасибо. <с chilli> сформировать участковую избирательную комиссию номер 906 со сроком полномочий 2018-2023, назначив ее состав членами Честной Комиссии лиц согласно приложению. Кто за решение? Спасибо. Mm -hmm. Сформировать участковую избирательную комиссию 907, назначив ее состав членами участкового избирательного решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию 908, назначив ее состав членами участкового справа решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Сформировать участковую избирательную комиссию 909, назначив ее состав членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 910, назначив ее состав членами участковой комиссии с правом решающего голоса или согласно приложению. Кто за? Формировать участковую избирательную комиссию 911, назначив ее состав членами участковой комиссии, правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? за? Формировать участковую избирательную комиссию 912, назначив ее состав членами участковой комиссии, правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? за сформировать участковую избирательную комиссию номер 913, назначив ее состав членами участкового справа решающего голоса, лиц согласно приложению. кто за? сформировать участковую избирательную комиссию 914, назначив ее состав членами справа решающего голоса, лиц согласно приложению. кто за? спасибо. сформировать участковую избирательную комиссию номер 915. Назначив ее состав членами участкового с правом решающего голоса и согласно приложению. Кто за? Сформировать участковую избирательную комиссию номер 916. Назначив ее состав членами и правом решающего голоса и согласно приложению. Кто за? Сформировать участковую комиссию <avoir failing customerigung> 917 со сроком полномочий. Назначив состав членами и правом решающего голоса и согласно приложению. Кто за? Сформировать участковую избирательную комиссию 918, назначив ее состав членами УИК с правом решающих голос лиц согласно приложения. Кто за? Сформировать участковую избирательную комиссию 919. Назначив ее состав членами УИХ право решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Сформировать участковую избирательную комиссию номер 920. Назначив ее состав членами УИК правом решающих голос лиц согласно приложению. Кто за? Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 921. Назначив ее состав членами УИК правом решающих голос лиц согласно приложению. Кто за? Сформировать участковую избирательную комиссию 922. Назначив ее состав членами участковой избирательной комиссии правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Формировать участковую избирательную комиссию номер 923. Назначать в состав членов с права решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? У меня вопрос. Да. И какая 923. -я? 923, -я. 923 -я. Сдавались документы на Плюта Анастасии и Юрия. Мы их оценили обнаружили. даже 10 отменить вы посмотрите ну сдавала да, документы ну, вы могли запутаться нет. А что, нет? Ну, в реестре ну, 20... его реест... 30... 30... нету следующий... документов нету на следующий день я доносил фотографии вы сдавали документы за две партии вы могли Значит, на следующий день я доносил документ на ее мать и в этот момент, когда мать исправляла то, что было отправлено накануне, она мне отдала еще и фотографии. То есть я 27-го сдавал еще фотографии. Но документов нет. Нас, ну, в все... уже, они посмотрели. В уже туда. все посмотрели внимательно. Здесь Но даже я все в партии выписка посмотрела. В партии то, тоже стоит минус. Но, не не вон, вон. Но не чудес не бывает. Документы, все документы, которые есть, нет. Да, были отработаны, все здесь. Если документов не было, а выписки есть, ну, пишите, как мы можем? 26-го сдавалось заявление и паспорт, да. и 27-го сдавались ее фотографии. И нет Потому что 26-го были отвернуты документы ее матери, я заходил, она переписывала свое заявление, в котором было, ну, очень плохо написан ее телефон. Ой, Сергей Владимирович, вот не надо придумывать. Телефоном никто вообще не придирался. Не надо придумывать, сейчас уже это уже вышло. нет, нет. Я даже не мог ей дозвониться по телефону, мне пришлось понимать, потому что у нее было плохо написано дата выдачи паспорта. Уважаемые коллеги, давайте тогда так поступим, значит... Член комиссии с правом решающего голоса сдавал, член комиссии с правом решающего голоса принимал, да? в реестре данных документов они не отмечены, правильно, что Нет, их нету? Нет, Значит, э -э все это происходило при вас. Там подписи, все мы брали подписи, да. документы, расписывали Поэтому... за эти документы. Но вот если вы сдавали все документы подряд, то как могло получиться, что, грубо говоря, все есть, а этого нет? Где фотографии, которые сдавались 27 числа? О, Господи, Иисус. Они были положены в то дело. Давайте дело откроем. Они были положены в то дело. 27 числа. Да, сдавалась за яблокой. Да, конечно, тут была такая и Сергей Владимирович вообще терялся каждый минут. Вот смотрите, все фотографии, которые представлены были в заявителе, они все здесь. Ни одной фотографии не пропало. Все документы. Они сдавались 27 числа фотографии. Вот комиссия полностью. 26-го было. Справедливая есть. Партия роста есть. Мартия Роста сдавалась двадцать седьмого. Ну, фотографии значит доктор написано у него. Значит, двадцать шестого сдавались документы на Плюта, А двадцать седьмого, ну то есть заявление. Фильзер. То есть заявление и паспорт. А двадцать седьмого сдавались фотографии. Сергей, ну видимо, что-то напутали. Так, мне есть предложение, есть ли в реестре. все, как бы, документы все запутались, Сергея Владимировича все присутствуют, да, нет, его не нет, но... нет, значит, его нет, иначе бы он сказал, да, я расскажу для него. Ну, видимо, да, где-то мы ему ну, а, здесь. Что вот мы тут-то делаем? Мы ничего сделать не можем, у нас нет документов. Нет документов, значит, у данного человека не, не представлены были документы. В реестре нет, потому что в реестре нет. Продолжаем. Да, да. Сергей а Владимирович? В 23-м Сформировать да. участковую избирательную комиссию номер 923, да. назначив в ее состав членами участковой комиссии с правом решающего голоса согласно приложения. Кто заданное решение, кто за. Так, кто против. Кто против. 24. Сформировать участковую избирательную комиссию номер 924, назначавший состав членами УИК с решающего голоса, лиц согласно приложению. Кто за данное решение? Кто за? Спасибо. 25. Сформировать участковую избирательную комиссию 925, назначавший состав членами УИК с решающего голоса, вид согласно приложению. Кто за данное решение? Кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию 926 со сроком полугода. Назначив ее состав, членами уик правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссии 927. Назначив ее состав, членами уик правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 928, Назначив её состав членами УИК с правом обращающего голоса. Лица со согласane Кто за? Участковую избирательную комиссию 929, Назначив ее состав членами УИК с правом обращающего голоса. Лица со соглас Кто за? Формировать участковую избирательную комиссию 930, назначив ее состав членами УИХ с правом решающего голоса, лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 931, назначив ее состав членами УИХ с правом решающего голоса, лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 932 со сроком назначив ее состав членами UI право правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать участковую комиссию номер 933, назначив ее состав членов UI правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать. Участковую избирательную комиссию 934 назначить в состав членами людей с решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию 935 назначить в состав членами людей с решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 936, назначить ее состав членами увид с правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию 937, Назначив ее состав членами увид с правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 938, назначать в состав членами ИИС, и справа решающего голосов, лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. сформировать участковую избирательную комиссию 939, назначать в состав членами ИИС, и справа решающего голосов, лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 940, назначать в состав членами участковой избирательный комиссия справа решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать Частковую избирательную комиссию 941. Назначив свой состав членами Частковой избирательной комиссии справа решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать избирательную комиссию 942. Назначив свой состав членами УИК справа решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 943. Назначать в ее состав членами УИК с голос. решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 944. Назначать в ее состав членами УИК с решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 945. Назначать в ее состав членами УИК с решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 946. Значит, ее состав члены участковой комиссии с правом решающего голоса ид ⁇ согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 947. Значит, ее состав члены с правом решающего голоса ид ⁇ согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию номер 948, назначившую состав члена УИХ правом решающего голос лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию 949. Назначившую состав члена УИК с правом решающего голоса, лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию 950 назначив ее состав членами уик-справом решающего голоса, лиц согласно приложению. кто за? спасибо. сформировать участковую избирательную комиссию. номер 951. назначив ее состав членами уик-справом решающего голоса, лиц согласно приложению. кто за? спасибо. сформировать чисковую избирательную комиссию. 952. назначив ее состав членами уик-справом решающего голоса, лиц согласно приложению. кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию 953, назначив ее состав членами УИК с правом решающего голоса или согласно приложению. Кто за? Спасибо. Сформировать участковую избирательную комиссию 954, назначив ее состав членами УИК с правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать участковую избирательную комиссию 955, назначив ее состав членами УИК с правом решающего голоса лиц согласно приложению. Формировать участковую избирательную комиссию 956, назначив ее состав членами УИК с правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Формировать числовой избирательную комиссию 957, назначив ее состав членами УИК с правом решающего голоса лиц согласно приложению. Кто за? Спасибо. Первый вопрос. Коллеги, алгоритм, если вы не возражаете, давайте будет такой же, да? У вас у всех не Нет, я имею в виду, чтобы шапку не зачитывать. Вы читаете, ну, первую да. я имею в да. виду. Да, все, да, все да, то же самое. Проект решения о назначении председателя участковой избирательной комиссии номер 91. соответствии с пунктом 7 статьи 28 федерального закона об основных гарантиях, пунктом 2 статьи 3 закон Санкт-Петербурга о территориальных избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге, на основании решения территориальной избирательной комиссии номер четыре от 6 номер 51.1-901 о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка номер один Предлагаю назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 901 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Кроту Узой Борисову. Ну, кто за данное решение? Кто за? Спасибо. А Назначение председателя участковой избирательной комиссии номер 902. Предлагаю назначить председателем участковой избирательной комиссии номер 902. Рыбакову Татьяну Юрьевну. Кто за? назначение председателя участковой комиссии номер 903. Предлагаю назначить председателя участковой избирательной комиссии номер 903 Финогенову Полину Леонидовну. Кто за? Спасибо. 904. Предлагаю назначить пред... назначить председателям участковой избирательной комиссии номер 904. Рычагова Александра Александровича. Кто за? Спасибо. 905. Предлагаю назначить председателем участковой избирательной комиссии номер 905 Дудунову Юлию Николаевну. Кто за? Спасибо. 906. Предлагаю назначить председателем участковой избирательной комиссии 906 Пономарёву Елену Михайловну. Кто за? Спасибо. 907. Предлагаю назначить председателям участковой избирательной комиссии номер 907 или Паса Владимира Александровича. Кто за? Спасибо. 908. Предлагаю назначить председателям участкового избирательной комиссии 908 Соловьеву Светлану Ивановну. Кто за? Спасибо. 909. Предлагаю назначить председателям УИК номер 909 нахлсткину Елену Александровну. Кто за? Спасибо. 910. Предлагаю назначить председателем УИК 910 в уколу Юлию Андреевну. Кто за? Спасибо. 911. Предлагаю назначить председателем участковой комиссии 911 Семенову Анну Вячеславу. Кто за? Спасибо. 912. Предлагаю назначить председателем УИК 912 Петрову Екатерину Борисову. Кто за? Спасибо. 913. Предлагаю назначить председателем УИК 913 Марку Валентину Алексеевну. Кто за? Спасибо. 914. Предлагаю назначить председателем МИК-914 Торчегову Лидию Дмитриевну. Кто за? 915. Предлагаю назначить председателем МИК-915 Гусеву Дарью Вячеславовну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем 906, УИК № 916 Башаеву Ину Михайловну. Кто за? Спасибо. 917. Предлагаю назначить председателем УИК 917 Пранягину Екатерину Анатольевну. Кто за? Спасибо. 918. Предлагаю назначить председателем УИК номер 918 Качан Наталью Александровну. Кто за? Спасибо. 920. О, 919, извините. Предлагаю назначить председателем УИК 919 Порфирию Светлану Анатольеву. Кто за? Спасибо. 920. Предлагаю назначить председателем УИК 920 Талалаева Наталью Михайлу. Кто за? Спасибо. 921. Предлагаю назначить председателем УИК 921 Зубу Наталью Геннадьевну. Кто за? Спасибо 922 Предлагаю назначить председателя МВИК-922 Горбунова Екатерину Валерьевну Кто за Спасибо 923 Предлагаю назначить председателем УИК 923 Шашкова Леонида Борисовича Кто за Спасибо 924 Предлагаю назначить председателем уик 924 Яповчука Владислава Петровича Кто за Спасибо. 925. Предлагаю назначить председателю УИК-925 Васильчикову Анну Сергеевну. Кто за? Спасибо. 926. Предлагаю назначить председателю УИК 926. Россию Елену Анатольевну. Кто за? Спасибо. 27. Предлагаю назначить председателю УИК-927 Зажевскую Ирину Аркадьевну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК 928 Исаеву Наталью Владимировну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК 929 Высокосемскую Марию Владимиру. Кто за? Спасибо. 930. Предлагаю назначить председателем УИК 930 Кочергино Марию Юрьевну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председатель Мэйк 931, Букунович, Левнина Антонина. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателя Мэйк 932, Киви Мистери и Вину Кто за? Спасибо. 533. Предлагаю назначить председателя Мэйк 933, Тиму Татьяны Ивановны. Кто за? Спасибо. 534. Предлагаю назначить председателя Мэйк 934, Тимофеевич, Кинина Антонина. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК 935 Олину Марию Анатольевну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК 936 Острижу Елену Гаральдуну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК 937 Хаева Витала Владимировича. Кто за? Предлагаю назначить председателем их 938 Самсонову Ольгу Александровну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК номер 939 Роминскую Светлану Васильевну. Кто за? Спасибо. Хорошо, понятно. Предлагаю назначить председателем их 940 Кузнецову Наталью Владимировну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателю МОИК номер 941 Сандау Анну Владимировну. Кто за? Спасибо. Здравствуйте. Предлагаю назначить председателю МОИК номер 942 Усова Татьяна Евгений Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем 943 Куцулину Елену Владимировну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК 944 Дмитриеву Ирину Юлину. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК 945 Баланс Марину Владимировну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК. Номер 946. Асланян Александру Юрьевну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК 947 Сергееву Валентину Михайловну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем УИК номер 948 Енину Марину Владимировну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателя МУИК 949 Софенко Сергея Алексеевича. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателя МУИК номер девятьсот пятьдесят Орехову Татьяну Александровну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателя МУИК 951 Максиму Юлию Валерьевну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем уик номер 952 Голубицкую Анну Селову. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем уик номер 953 Рехину Марию Александровну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателем учебного комиссии 954 Аракинян Марине Грачикова. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателям МуИК номер 955 пятьдесят Алексееву Ольгу Игоревну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателям УИК номер 956 пятьдесят Крылову Викторию Николаевну. Кто за? Спасибо. Предлагаю назначить председателям УИК номер 957 пятьдесят Лебедеву Ларису Евгеньевну. Кто за? Спасибо. Второй вопрос у нас. Коллеги, переходим к третьему вопросу о для зачисления в резерв состав участковой комиссии. Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии Данное, данные полномочия переданы теперь территориальным избирательным комиссиям. То есть мы с вами теперь тех людей, которые не попали в основные составы, своим решением должны зачислить в резерв. Основных резерв составов участковых комиссий. Значит, на основании пункта 9, статьи 26 и пункта 5, 1 статьи 27 федерального закона в основных гарантиях пунктов 4, 7, 9 порядка формирования резерва составов участковых федеральных комиссий, назначение нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии, утверждено постановлением ЦИК Российской Федерации от 5 декабря 2012 года. Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 19 апреля 2018 года, номер 49-5 о резерве составов УИК, предлагаю зачислить в резерв составов УИК лиц согласно приложению к настоящему решению. Значит, данное решение э, 200, 278 фамилий. Это те лица, которые не попали, но они разбиты. Вот, к примеру, давайте первую начнем. 901 комиссия Абрамченкова собрание избирателей по месту работы, Евтухович, Евтухович Единой России, Цветкова Единой России, Черемушкина, собрание избирателей по месту работы, четыре человека. Так они все разбиты на каждую комиссию где-то четыре, где-то три, где-то два. Да. Да. Тут на заседании были Те, кто не вошел, не рады. Да, ну а вот я не то, что они, мы, зачисля... а, конечно, мы зачисляем этих людей в резерв конкретно в каждую комиссию. Да, понятно. Да. Зачитываю. Предлагаю проголосовать тогда а, за данные за данное решение. приложение кто за данное решение кто за спасибо коллеги повестка дня у нас исчерпана какие вопросы жалобы предложения у меня вопрос значит, мы не обнаружили вообще записи за, 900, за 26 апреля документы ваши попали значит то есть нету записи на 26 -очку. вы 26 принесли только один документ нет Предъявить началась десять. За 26. Нет, могли ошибиться. Но о сдаче мной нету. А вы точно приходили 26-го? точно. Я приходил и двадцать шестого, и двадцать седьмого. Да, вы сдавали. Сергей Владимирович, конечно, нет. Порядковые номера, даты. Ну тут даже даже не знаю, как можно говорить. Нет, кроме этого есть. Нету еще нескольких человек. Каких? Давайте вы сейчас мы ничего не говорим. Давайте, уважаемые коллеги, э, наверное, все-таки у нас повестка дня исчерпана. Это входит в реестр записи. Не внесено, что я сдавал документы 26 апреля. А какие документы вы сдавали? Вот еще какие? Они у вас прошли эти документы? Часть прошла, часть ну, нет. тогда как это возможно? Ну, вот, значит, это надо смотреть. Как-то было так, что я 26 числа сдавал документы, а их нет. То есть какие-то документы есть, есть, а каких-то нет? Да. Ну, да. Нет, просто в принципе нет записи о том, что я сдавал документы 26 апреля. Сергей вы, наверное, Может, когда конечно. сдавали документы, человек сидел напротив вас и прямо при вас все записывал. Да, да. Да. да. Правильно? Да. да. Но записи нет. То есть вы расписались, а записи нет? Нет, записи в журнале нету. Но перед вами человек А, а 26 числа. Подожди, человек сидел перед вами, да? он записывал при вас да? и не записал. А записи нет. вы здесь других что говорить, что может быть действительно поставил на. Ну, записи от 26 числа мы его сейчас не обнаружили, а да? Они есть. О том, что сдачи заседания в сегодняшнее закрыто. Всем спасибо за работу.